Хэй, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Как узнать, считают ли вас привлекательным другие? Есть некоторые модели поведения и действия, которые люди подсознательно или сознательно совершают, и которые многие находят чрезвычайно привлекательными. Так что же это такое? Вот шесть признаков того, что вы привлекательный человек. Первый. Вы часто делаете первый шаг. Когда в последний раз вы делали первый шаг? Согласно исследованию 2007 года, опубликованному в журнале «Личные отношения», первый шаг считается привлекательным. Это определенно стоит попробовать. Вы можете начать с искреннего комплимента своему избраннику. Затем начните непринужденную беседу. Спросите, что они делают в выходные. Если они свободны, не бойтесь пригласить их на свидание. Лучше попробовать, чем не попробовать вообще, и это довольно привлекательно. Второе, вы берете на себя инициативу. Вы прирожденный лидер? Попробуйте добровольно возглавить следующую учебную группу или групповой проект. Почему? В 2014 году исследователи изучали, влияет ли чувство по отношению к другим людям на восприятие их привлекательности. Сгруппировав испытуемых, они обнаружили, что подчиненные оценили лидера своей группы как значительно более привлекательного, чем лидеров, не входящих в их группу. Так что, возможно, будет хорошей идеей возглавить следующую групповую дискуссию. Вы не только улучшите свои социальные навыки, но и станете более привлекательным в процессе. Номер три. Вы часто носите солнцезащитные очки. Как часто вы носите очки? Часто? Ну, очевидно, это может сделать вас более привлекательным. Согласно исследованию Ванессы Браун, преподавателя университета Ноттингем-Тренд, существует множество различных способов, с помощью которых солнцезащитные очки могут сделать нас более привлекательными. Одним из них может быть ощущение таинственности, которое они могут создавать. Солнцезащитные очки скрывают ваши глаза, окно в вашу душу, объяснила Браун. В том разрезе, что глаза являются таким огромным источником информации и уязвимости для человека. Мало того, ваши тени могут усилить симметрию лица. Кто же скрывается за этими загадочными оттенками? Номер четыре. Вы учитесь у матерей. Вы ищете знания, как вампир в поисках крови? Странная аналогия, но хорошо. Людей привлекают те, кто ищет знания. Те, кто открыт для обучения у других. Возьмите за правило «учиться у других». Если вы заметили, что ваш друг очень хорошо справился с какой-то ситуацией, подумайте, что именно он сделал, чтобы добиться такого успешного результата. Активно ли они слушали? Были ли они спокойны и собраны? А может быть, вы стремитесь расширить свои знания о мире? Прочитайте книгу, сходите на курсы, поучитесь у коллег. Знания действительно привлекательны, а вот высокомерие нет. Поэтому будьте открыты для изучения чего-то нового, и другие могут обратить на это внимание. Узнали ли вы что-то новое от кого-то или чего-то на этой неделе? Номер 5. У вас хорошая осанка. У вас отличная осанка? Известно, что хорошая осанка может сделать вас более привлекательным для большинства людей. Причина может заключаться в том, что правильная осанка может сделать вас более уверенным в себе, а уверенность считается привлекательным качеством. Исследование 2012 года подтверждает эту идею и показывает, что если вы держите правильную осанку, то уровень тестостерона может повыситься на 20%. Даже если держать осанку совсем недолго, уровень этого гормона повышается. И знаете что? Повышение уровня тестостерона как у мужчин, так и у женщин связано с повышением чувства уверенности. Пора перестать сутулиться и выпрямить спину. И номер 6. Вы смешной. Вы в душе комик? Клоун в классе, или, может быть, вы не так ярко выражаете свой юмор, но хотели бы им стать? Почему бы не попробовать пошутить время от времени? Исследователи из Университета штата Иллинойс и Университета Депол обнаружили в своем исследовании, что если вы используете юмор при первом знакомстве со знакомым, у него больше шансов понравится вам. Они даже обнаружили, что участие в забавных заданиях может повысить романтическое влечение. Как насчет вечера свиданий в комедийном клубе? Звучит забавно. А вы заметили у себя какие-нибудь из этих признаков? Будете ли вы искать новые знания? Поработаете над улучшением осанки? Сделайте первый шаг. Наденете солнечные очки? Дайте нам знать в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вам понравилось, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с кем-нибудь. С другом, членом семьи или с друзьями. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. Как всегда, большое суперспасибо за просмотр.